В соответствии с пунктом 26 шесть положение о ведомственных программах цифровой трансформации, утвержденного постановлением правительства Российской Федерации от 10 октября 2020 года номер 1646, утвержденные государственным органом. Программы изменения, вносимые в программы, размещаются государственными органами не позднее трех рабочих дней со дня их утверждения в соответствии с настоящим положением на портале Федеральной государственной информационной системы координации информатизации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или при наличии соответствующей технической и функциональной возможности указанной системы размещаются в автоматическом режиме на портале этой системы сразу после их утверждения государственными органами в соответствии с настоящим положением. Для размещения утвержденной ведомственной программы цифровой трансформации на портале Федеральной государственной информационной системы координации информатизации необходимо направить соответствующий запрос в единую службу поддержки в ГИСКАИ с приложением, утвержденной в соответствии с положением, утвержденным постановлением правительства Российской Федерации от 10 октября 2020 года номер 1646, программы в формате PDF. Какой код Окпд два возможно использовать для закупки? Услуга предоставления информационных выборок из справочных систем. Для закупки Услуга предоставления информационных выборок из справочных систем. Возможно использовать код Окпд два шестьдесят три точка девяносто девять точка десять точка сто девяносто, услуги информационные, автоматизированные, компьютерные и прочие, не включенные в другие группировки. До какого срока возможно вносить изменения в мероприятие по информатизации? В соответствии с пунктом тридцать шесть, положение о ведомственных программах цифровой трансформации, утвержденного постановлением правительства Российской Федерации от десятого октября две тысячи двадцатого года номер тысяча шестьсот сорок шесть, сведения об изменениях, которые вносятся в мероприятие по информатизации а также сведения о дополнительных мероприятиях по информатизации, сформированные с учетом параметров бюджетных ассигнований, предусмотрено Государственному органу федеральным законом о федеральном бюджете или федеральным законом о бюджете Государственного небюджетного фонда на очередной финансовый год и плановый период, направляются государственными органами в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации по мере необходимости но не позднее 10 декабря года реализации мероприятий по информатизации после внесения при необходимости в программу изменений и утверждения их в соответствии с положением, утвержденным постановлением правительства Российской Федерации от 10 октября 2020 года номер 1646.